Интересный факт. У бильярдистов, которые постоянно переводят взгляд с шара на расположенную вдали лузу или другой шар, возрастная дальнозоркость наступает несколько позже, чем у тех, кто на бильярде не играет. Объясняется это просто. Целлярная мышца становится более тренированной. Так что не случайно Глеб Жеглов вместе встречи и стреляет без промаха, и с документами без очков работает. Ведь он бильярдист опытный. И в пирамиду может, и в американку. Однажды знаменитый итальянский врач Франческо Реди, живший в 17 веке, просматривал старинные рукописи в своем кабинете и наткнулся на запись, автор которой сетовал, что в силу почтенного возраста уже не способен читать и писать без очков. Документ был датирован 1289 годом. 13 век. Вот как давно люди начали бороться с пресбиопией. По-видимому, речь идет о очках Сальвина Дельи Армати, итальянского стекловара из стеклодува, который с молодости отличался дальнозоркостью. В вот 1285 году Армати нашел на полу своей мастерской круглую кляксу из стекла. Посмотрев на мир сквозь эту кляксу, стекловар заметил, что его инструменты и мелкие детали изделий, над которыми он работал, видны гораздо лучше. Тогда он изготовил приспособление из двух лиц, скрепленных между собой, и надел его на нос. Предание гласит, что Армати немедленно убила молнии в наказание за гордыню и колдовство. К счастью, в наши дни стремление избавиться от возрастной дальнозоркости уже не порицается общественной моралью. Еще одна хорошая новость. Сегодня обзаводиться тремя парами очков не обязательно. Достаточно одной пары, либо можно пользоваться контактными линзами. А еще есть лазерная операция, которая лечит пресс-биопию. Однако при изобилии способов коррекции решений, по большому счету, всего два. Моновидение или мультифокальность. Закройте глаза, откройте один, посмотрите им на какой-нибудь удаленный предмет. Прикройте его. Откройте другой и прочтите несколько слов на экране смартфона. А теперь представьте, что одним глазом вы лучше видите вдаль, а другим – вблизи. Причем, когда оба глаза открыты. Вы познакомились с режимом моновидения. Оптические функции глаз в этом случае искусственно разделены. Каждый настроен на работу на каком-то одном фокусном расстоянии. Но в зрительном центре головного мозга ближнее и дальнее зрение гармонично сочетаются. Один глаз более хорошо видит вдаль, другой чуть лучше вблизи. Картинка получается вполне себе естественной. Самый простой способ активировать режим моновидения по совету доктора изготовить очки с разными линзами или купить мягкие монофокальные контактные линзы с разной оптической силой. Разница должна составить около одной полутора диоптрий. Нужно лишь приучить себя переключаться с одного глаза на другой и обратно, в зависимости от расстояния до наблюдаемого объекта. Со временем мозг станет делать это автоматически. Правда, привыкнуть к такому зрению способен далеко не каждый мозг. Альтернатива умоновидения по определению одна – возвращение обоим глазам мультифокальности, то есть способности хорошо видеть на разных расстояниях. Первым в истории эту задачу решил Бенджамин Франклин. В 1779 году, будучи послом североамериканских Соединенных Штатов во Франции, он заказал себе бифокальные очки, изготовление которых потребовало необычайно много времени. Как объяснил в сопроводительном письме сконфуженный производитель, линзы в процессе резания лопались целых три раза. Верхние половины линз в таких очках предназначены для дали, а нижние – для чтения. Если важно хорошо видеть и на средней дистанции тоже, можно вставить в очки мультифокальные линзы. Правда, выглядит это оптическое оборудование, прямо скажем, не слишком стильно. Прогрессивные очки – вот они, смотрятся более эстетично. В них границы между зонами на линзах сглажены, незаметны. Ну а если хочется вообще избавиться от очков, Добро пожаловать на лазерную коррекцию!